Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и Эфесерк. Всем привет! И сегодня мы встретились в игре Move. О, собственно говоря, я буду играть за тыкву, Эфесерк у нас будет играть за недовольную панду. Но погнали за веселую панду. Будем выбирать сейчас мутаторы и режимы. Не хочу, Тяжелые. вот это можно, вот это можно, вот это можно, вот это будет весело, -а -а и еще вот это. А я, я вспомнил, какие ты любишь, и сейчас мы их поставим. Котел. сейчас будет очень больно, да, я так понял? Время да. выбирать. Кто будешь -мутатор? выбирать? Мутатор. В смысле, мутатор? О -о -о. Ну, выбирай бросок кубика, наверное Новый мутатор каждый раунд Да Миражи, о господи Это да ты серьезно? Ты долбанешься А где ты? Вот теперь пойми, где ты Кошмар какой Да, давненько мы не играли, будет весело Телепорт, да ты серьезно? Пипец. А что? Подожди. Ее, я Что? Подожди, строительных плидок раньше не было. Хардкор, Почему не было? Были? Я помню, были. Здоровье убегай! Да ты серьезно. Серьезно! А я по тебе орал же. Ну ладно, тяжелые пули, погнали. ой е тяжелые пули под водой, да ты серьезно. Мы сдохнем быстрее, чем выстрелим. Ну да, иди ко мне. ой ой Так. Я кажись просто бегают до... Это жесть какая-то. Я им даже ни разу не выстрелил Опять под водой, да ты серьезно. Эпичные матчи Да, ну вон иди, дави зачем? Эпично А их надо давить эпично Ой Что? Да как так-то? Убери свой командой, заклевал Уберите Сбор вещей, гаси свет Да, гаси свет Это просто жестко.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 о, как много всего. Что ж я такой невезучий, почему меня сюда закинула? В смысле невезучий, ты охренел? Нет! Да, а, Да мне высоко забросило, что за несправедливость. Это строительная хрень. Так, время выбирать мутатор. Неравные условия. Так, так чтобы мне тебе выбрать, так. Я не знаю зачем, на самом деле нам это не надо никак. Подожди, как Ой, ты Я построил себе дом. построил себе дом. Без дверей, без окон. Ой, я вспомнил эту дичь. Так, отлично ой капец <смех> опять пугает Там были? одна ячейка была всего то да в смысле <смех> вот, вот вот этого я совсем не понял ладно <смех> погнали дальше опять ты сейчас с пулькой будешь носиться а? да да да, да. ох к нам присоединился. Так, а не факт что я буду носиться <смех> <смех> да вы серьезно вы вдвоем меня <смех> <со Cars> это испекает, а Что это за хрень? Ну так. все, погнали, сбор вещей. Блин. Ушел отсюда. Я даже. Да вы чё офигели? Киши, это мои. Так, мой отлично. лут, мой лут это мне. Был когда-то твой лут, стал мой. Так и ушел отсюда. Вот. Так отлично. О, вообще зашибись. Вообще зашибись. Все, отлично. О, пацана, О, выкинуло. сдох. Так, Остается отлично. Остается только накладывать по полной программе. Да, но все-таки ты у нас сейчас победишь. Ай-яй-яй. Надо полностью, полностью. А еще строительная хрень. Да ты серьезно? Ёлки. А что-то часто они вообще жестко. Да. Чего вы? Да чего вы все заставляли? Я себя со саню. Я победил. Вот это жизнь. Это жестко, это жестко. Но зато ты победил, это классно. Отлично. Жесть.